Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэнт, канал XS Games Мы продолжаем с вами играть в Resident Evil Проходим дальше компанию за Леона У нас херашечки всего У нас есть пеленка Ну и нам нужно аду отсюда вытянуть Только... А, нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Мы на фуникулере сейчас поедем Конечно, ногу пробить этим... Блять, как она вообще может ходить? Пробить ногу куском трубы. Сейчас что-то выпрыгнет из воды и заберет ее. А, не, вода прозрачная. Оба одной ногой в могиле. Ну да. Так, браслет есть у нее. Так, это была койка? А, или это просто лежанка, посиделка? Ага, тут и лаборатория какая-то есть. Или что это? А, нет, не лаборатория. Это просто посиделки. Но она может лечь, полежать. В принципе, она может просто отдохнуть, и все ок. Ок. Фуникулер направляется в НЕС. Не потеряется вагон, пока не прибудут в пункт назначения. О да, детка. О да. Лион. Я не помню. А да вроде не из ФБР. Ты trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. Я, Камила. and I was right. If you can secure the G I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Eda, you it yourself. Разве Ада была агентом? ФБР сначала? Я буду в порядке. Не волнуйся о мне. Я все увидеть Загорелась. Ну все. Please, а браслет. Окей. Okay. Но Леон красавчик. Мне кажется, вот если она напиздела. Если она напиздела, и сейчас ее там не будет. Какая хорошая детализация браслета. У меня куча всего. Что здесь есть? Здесь ничего. Так, ну по-моему сама лаборатория Umbrella это уже финалочка, да? Типа... Safety, не подходите open. к дверям, пока они полностью не откроются. Ага, чтоб я скример не словил, да? Safety, Вы чё рехнулись? Зачем столько дверей? Приятно провести время. А где все? Okay. Wonder... Журнал комнаты отдыха. Тоби Джексон, Сара Техаси, Энтони Уайт, Дезмонт Лок, Уэйн Ли. Вошел, но не вышел. Опа, это хорошо. Сохранение, это хорошо. Что у меня есть? Эм... Да ни хера у меня нету и места нету. Я единственное что могу сделать Перезарядить пистолет Выстрелить и зарядить еще один патрон И у меня свалится таким образом один слот Ну а пока давайте-ка с автоматом Только для персонала с правом доступа То есть мне нужно сейчас себе Опа-па-па-па-па-па-па-па Столовая, кухня, ну погнали Так, здесь уже кровь. Фарш мага, блядь. Мне нравится вот это. Ты просто идешь и пылесосишь их, блядь. Кого она там жрет, эта мразь? Даже не двигайся. Насладитесь, говорит. Вкусных и здоровых блюд. Серьезно? Блять, граната. Мне нужна граната. Вместо пороха. Подожди, пойду порох оставлю. Пойду заберу гранату. Ну, по-другому никак иначе нельзя, типа, надо забирать гранату. По-моему, там, да, в комнате отдыха? А, нет, стоп. Это не комната отдыха. Я оставляю порох. Давай-ка пистолет пока тоже оставим. Все. Быстрый доступ. И на четверку Вот так. Насобираем патронов. Стоп-топ-топ-топ-топ-топ. ID-браслеты. Вам нужно ID-браслет. Три уровня доступа. Посетитель сотрудник старший персонал. Электронный чип, установленный в браслет. Окей. Короче, нам нужно найти электронный чип, установленный в браслет. И все. Ну, пока... Вот это жутко пиздец. Ага, вон второй уровень доступа. Все, я вижу. Синенький горит. Гранату забирай. То есть нужно найти браслет. Нихуя себе. Ты ничего не перепутал, блять. Так, там второй уровень доступа мы туда не пройдем. Поэтому только наверх, блядь. Как я ненавижу такие места. Титан же меня и здесь найдет, правильно? Так, я на кухне. А, это я через кухню просто пробрался. Это... Порох, много пороха. Хорошо. Это что? Еще один нож. Хорошо. Ножей много не бывает. Так что нормально. Так, и вот... Блять! Сукин, сын, нахуй! Как ты вообще после этого ходишь? Блять, он рядышком стоял, вот это я обосрался сейчас конкретно. Там кого-то скушали? Опа! Все, отлично. Я могу входить и выходить. Что надо сделать? Что там? Регулятор на огнемет. Опа! Прикольно, хорошо. Патроны для дробовика. Так, ну мне нужно что-то вот с этим выключателем сделать, правильно? Наверное, включить надо. Маф. Что за маф? А чего мне такого не хватает, что я... Хер знает, короче. Давай посмотрим сейчас дальше в коридорах. Так, первое, что я хочу сделать. Берем дробовик и заряжаем его. И теперь берем автомат. А, подожди, у меня же теперь есть доступ, доступ другого уровня. Я могу сюда пойти. Да, все верно. Интересно, они до сих пор общаются. Я взял okay. порох. И если я объясню с этим, я получу. Да. Так, 8. Отлично. Патроны потихоньку прибывают. Охренеть. Мне это все знакомо. Я это помню из какой-то части фильма. Запись спецназа. Говорит призрак, вас понял, встречаемся 3.3 Альфа вызывает призрака, цель движется к западному крылу Должно быть за гавирусом и антивирусом Принято, ждем цель Говорит Альфа, вижу цель, он собирается открыть сейф Вижу гавирус, заходим, доктор Биркин Вы пойдете с нами без лишнего шума Ага А западное крыло это какое? Север, запад Восток, а, без южного Ну вон вест Хорошо Так, а здесь четвертый уровень доступа нужен А тут второй Это что? Ага, я могу туда пойти а чтобы пойти в это, нужен третий уровень Ну, значит, все, блядь, отправляемся сюда и идем Ну, конечно, это было логично, что мы сейчас будем бегать в каждом крыле И искать теперь э -э для браслета пропуск Что за мотыльки, блядь Травичка. Хорошо. Сохранение тоже хорошо. Что там лежит? Еще порох, да? Так, я предлагаю пока... Что мы можем оставить? Давай быстренько выложим травичку и... Порох. Все. Можно двигаться дальше. Да. Так, мы можем пойти туда, можем пойти сюда. Не можем пойти сюда. Опа, а вот и фиолетовый браслет. А что это его там так? Растение? Да, растение. Не, так это не работает. Не нравится мне это. Ага, третий. А третий у него. Ну все, битва с растениями, блять. Oh, вот где-то я таких уебанов уже видел. Тихонько двигаемся, все бучке о бомбоне. Это что? Бля, это так жестко как-то вообще выглядит. Что я подобрал? Высокачественный порох. А. Флешка. Места нету. Я бы с удовольствием забрал флешку, но у меня нет места. Что за раствор Катри? А почему я пленку не оставил? Надо заполнить картридж. Все, я понял. Только чем? Каким-то ядохимикатом, правильно? Надо заполнить картридж. О, блять. Чу, так, но это не так страшно, как могло бы было быть. Опа, что-то вижу. Синтез дербицида. Синтез дербицида Поместить после картридж. В распылитель растворов. Добавить необходимое количество. Умбрелла номер 21. Немедленно охладить. Так, это мне вот сюда надо. Как мне это дело открыть? Так, этот мертвый. Кто меня не может не радовать? Граната. Вот граната это хорошо. А как мне открыть ту штуку? Как-то же можно ее открыть? Так, что-то там вон было. А, порох. Так, стоп, а как мне открыть-то ее? из оранжереи больше проходов никаких нету. Блядь, вот это уже вопросики подъехали. Нет, там выход. Давай-ка еще раз посмотрим комнату. Да, оно не дает нам ничего сделать. Сейчас здесь по кругу пробежимся. И здесь по кругу пробежимся. Все, убедились, что ничего не работает. Значит нам только пара можно побегать сейчас. Какой-то ты слишком легкий оказался, ебан. Так, ну здесь жутковато. Отвечаю. А он еще жив, да? Уже нет. Опа. Подожди. И что мне с этим надо сделать? Ну это электрощиток. Или не электросчеток? Граната, я его не вскрою? Не. Граната не вскрывается. Блять, что делать? Значит, надо смотреть ту часть оранжереи, где я могу бегать. То есть это все все это очень странно Ага а, -а, а все понял надо код запомнить сейчас один и второй Я надеюсь, он не захочет больше вставать. Дай-ка я тебя сфоткаю. Это раз от Люка, отлично. А здесь какие? Сука, стерты. Придется подбирать. Ладно, подберем. Ну, Где-то же, может, есть подсказка какая-то. Какие они должны быть. Сука. Ладно. Пойдем пока за первой частью Откроем тот люк Да ладно, блять Ой-бой Ой-бой Иди-ка по и в другом месте Короче, они не умирают, растения обратно их к жизни поднимают. Охереть, блять. Так, пароль от люка. Люк там было вот так, потом вот так. А, потом вот так. Потом опять вот так. Окей. Чудно. А теперь там. Ну можно методом тыка. Там первая была Квадратики а Потом Наверное толстая палка А если я подумаю Что у нас будет потом вот это Потом опять квадратики Не, нихуя Ладно, значит пойдем в ту дырку Выбора у нас не остается я флешку заберу тоже. Ну значит, не просто так. Не просто так нам дали только один пароль. Блять, а еще более жуткое место не забыла спуститься. Почему здесь так страшно? Карты лаборатории Восток. О, симпатично. Порох. Много. Много пороха. Для его бы надо забрать. Аху граната. Ага, там вон и серверные. Все, я бы хорошо, Мы тут будем просто бегать сейчас. А зная бы пароль, нам бы не пришлось бегать. Нет электроэнергии. Ебашки воробушки. А, вы втроем живые, да? Ебаны, а? Крысы, а, блядь, хотели наебать, деда. Ты тоже. Я тебе сейчас всю жопу отстрелю. Вот сейчас вроде полегче. Мюрф. Здесь написано Мюрф. Так, тоже отключено все. Либо я радость рано сюда полез. Трофей. Трофей в форме спирали ДНК. Серьезно, нахуя мне трофей? Бля, вы прикалываетесь? Мне некуда складывать вещи. Бля, и что делать? Ну, нахуй нож, значит, блядь. Оружие очень много места занимает. Ну, хоть патроны есть куда отдельно сложить. Ладно, мне кажется, мы зря сюда спустились. Но... БЛЯТЬ! СУКИН ТЫ СЫН ЕБАНЫЙ, БЛЯТЬ! Ох, сука. Вот это я обосрался сейчас. Ага, нет электричества. А здесь можно пройти и вот так вот. Да упадешь ты, нет? После такого зомби не должен жить, блять Вы издеваетесь Не знаю, куда я поднимаюсь Я сначала просто нихера не понял Это он упал или он лежал Жалко тебя, пиздец Подружка Порох Спрашивает пороха Какая твоя профессия Порох Объединяй Все, здесь больше ничего нету? Нет, что-то должно быть Чья-то записка Все обратились, стали овощами Они возвращаются раз за разом Жечь их всех, пусть тела обращаться в пепел Это единственный выход Модулятор сигнала. О! Это то, что надо. Патроны. Ну, пусть будет. Это то, что надо. Ага. Ага. можем вернуться в оранжерею кстати пойти все посмотреть давайте Че куда идти ну <связать> в теории в теории мы можем пойти теперь вниз и включить систему правильно только зачем я пошел назад она пошли назад И этот вроде тоже встал И короче убить их никак нельзя Но от них можно побегать дельце. Спускайся. Так. Дальше куда? В серверную. Мне нужно попасть в серверную. В серверную что? Ничего не было? Электроэнергии не было, правильно? Да. Серверную я смогу, видимо, посмотреть камеру. Так, ладно. Пока тихонько все спокойно. Места нет. Почему Эрр? Ага. Никак. Тогда получается надо назад возвращаться. Вообще назад. Назад к первому крылу, давайте-ка Ладно, нет, побежали, побежали, побежали Бля, люблю загадки в Резент Они всегда были шикарные Сука Ебать а... а ничего с этим я сделал А, все, с первого раза? Хуя себе! Тогда мне нельзя так, нельзя так делать. О, заново бежать Ладно, я это сделаю на паузе. Но на этой чудесной ноте мы делаем с вами перерыв. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, здесь впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на наш, на мой ТикТок, Инстаграм, на наш Дискорд. Там много, ну много ребят уже сидит. Сделали классный Дискорд, будем там общаться.